Я потратил очень много времени и очень много попыток. И у меня нихера не получилось. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Геймс А мы с вами уже сразу сходу продолжаем э, играть в The Joy of Creation э, Story Mod. У нас последняя ночь, пятая. Э, и нам нужно каким-то магическим образом пройти ее. Не знаю, правда, как нам это сделать. Слева, справа. Ага, появился. Слева. Тихо, тихо. Так, справа никого. Теперь возвращаемся назад. Оп, сюда. Так, так, пока хорошо. Пока хорошо. Ага, а нету никого, да? Фура, блядь Слева, справа, никого Ага, справа есть Тихо Надо не забывать, что нам на Фредди еще надо нажимать Вон Ага, а нету никого, блядь а, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Проебался. Слева, все нормально. Давай быстрее нажимай. Отлично. Смотрим. Слева, справа никого. Отлично. Слева, справа никого. Пока все хорошо. Вон, Фредди. Есть. Бля, что в подвале происходит, почему-то все горит. Бежит. Слева бежит. Отлично. Выгоняй. Бля, так он там и слева, и справа. Ай, блять. ладно, первым блинкомом, хорошо. Продолжаем тогда дальше. Так, раз есть, смотрим лево-право, никого нету. Я так понимаю, что на этих уровнях они типа особо-то и не показываются. Почему-то. Так, чердак пусто. Опять. Чердак пусто. Фредди пока тоже нигде не вижу. Ага, слева. Блять, он Фредди. Слева. Оп, хорошо. Справа никого. Оп, сюда. Нормально. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Фредди пока не вижу. Ни здесь нету, ни тут нету. Ага, ага, ага. Ассосиновик? Ассосиновик получается. Слева, справа. Справа, справа. Оп, хорошо. Хорошо. Оп, сюда. Отлично. Отличненько, пока что все хорошо. Все хорошо. Смотрим, чердак. Ага. Никого нету, да? А вот так вот. А как тебе такое, Илон Маск, блядь? Смотрим сюда. Никого, никого, никого. Где Фредди? Стоп, тишина Проверяем Лево-право, лево-право Никого Смотрим сюда Оп, сюда подошел Так Вон Фредди стоит Его нужно Слева Хорошо, я успел Я очень хорошо успел Как он бежал А вот Фредди я проебал Класс. А мне тоже нужно его испугать. И сколько там раз надо было? 20 или 10? А, слева бежит. Ну пусть бежит. Ага, справа теперь. А, блядь! Так в смысле они слева и справа стоят? Ладно. Иди сюда. Так, первого изгнал. Смотрим камеры. Лево-право. Никого нет. Я не знаю, сколько по минутам надо продержаться. Вон Фредди. Хе -хе -хе. Медведь. Слышу, как рычат, но пока не вижу, где они. Ага, один есть, Вижу. Надо контролировать, кто первый появляется. Так, вон Фредди. Так, на чердаке пока тихо. Фредди пропал? Фредди пропал. И нигде его нет. И нигде его нет. И Фредди пропал. И нигде его нет. Так, справа. А, ага, сюда. То есть, помимо того, что они за дверью стоят. <С Britt> вы что, блядь, издеваетесь? Как это проходить, блядь? Всегда следи за той стороной, которая не защищена от врагов. Подожди. То есть, типа, на камере можно смотреть То есть, одну можно закрыть, а вторую на камере смотреть Так что ли? Или просто вот, блять Фредди, сука, дурак Так, слева Пока ничего О, Фредди появился Хе. Так. так Хорошо Так, сюда иди, мразь металлическая Ну это Бонни, да? Похож на Бонни Так, вон Фредди стоит Если успею, я его съем Так, слева закрыта, камера справа нам нужна. Пока смотрим тут. Оп, сюда. Ну там и Фокси стоит. Я надеюсь, Фокси не сорвется с цепи. Так, ну пока. Справа. Смотрим за камерой слева. Блять! Если он побежит, я не успею. Тихо. Тихо. Так, слева-справа никого сюда так но ну у меня стоит там этаж уже горит желтым почему-то справа слева никого так пошел нахер слева и справа есть Твою мать, да ебаный в рот! Ой. Ладно, поехали еще раз, блядь. Почему так сложно? Очень сложно. Не понимаю, когда сгорит нижний этаж, потом будет гореть этот этаж, потом будет гореть этот этаж. Блядь, Федя проебал. Фе Федю, говорю, проебал. Фредди проебал. Нет! Справа дверь закрыть. Слева смотрим. Слева смотрим. Же не повторяться сейчас я не знаю как это проходить когда они вдвоем блять стоят я не могу закрыть две двери проститутки блять так уже медленно ты поднимаешься рычажок я бы тебя уже туда сюда сюда как бы его вот туда как бы вот так вот надо уйти, успеть найти, найти Фредди. Ну пока нету. Ага, есть он у меня. Так, на чердаке пока никого. Так, есть трап. Ага, справа. Слева. Да, следи за дверью Ага, вот так нахуй Ага, сосать, блять Пусть лежать, нахуй, помидоры, блять Вот так делаем Надо смотреть просто, кто появляется раньше Вон Фредди Хорошо Так, справа есть Справа дверь закрыта Отлично Смотрим слева Так, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Это, наверное, Фокси бежит, блядь. Вот кто там бегает. Правильно? Больше ж некому бегать, как скоростному ебану, блядь. Ага, хорошо. Открывай эту. Правильно, слева. Справа никого. Так, Фредди. Фредди, я тебя видел. Фредди, я тебя видел. Фредди, я тебя видел. Если Фредди нет на камерах, он у тебя за спиной. Ага, Закрываем слева. Слева закрыто, слева закрыто. Смотрим справа. Оп. Тихо. Хорошо. Хорошо. Справа никого. Слева теперь тоже никого. Отлично. Закрываем справа. Смотрим обратно на камеры. Фредди, вот. Вот Фредди. Так, все этаж горит. Тихо. Бежит слева. Ага, ага. Как тебе такое, Илон Маск? Слева никого, справа никого. десненько. Ебанёшься, блядь, вот что я хочу сказать. Справа стоит, справа... Оп, Фредди. Справа дверь закрыта. Справа дверь закрыта. Слева никого. Оп, сюда трапы. Горите, блядь, проститутки. Ага, хорошо Закрываем левую Смотрим назад Справа никого Слева никого Смотрим сюда Ни бони, ни Фредди Никого нету Фредди за мной <с <cap> <с?> Сюда Тихо Не, показалось, бежит Справа есть Слева нет Хорошо Справа есть Слева нет Справа, у меня дверь закрыта. Все, да? смысле Блять, у меня слева дверь была закрыта. Блять! блять, Проститутки, блять. Здесь, блять, не надо выжидать 6 утра. Здесь нужно просто прогонять Golden Freddy. Оказывается, блядь, чтобы выжить. Успел. И нельзя, чтобы пожар до меня, получается, добрался. Активирую дверь. Слева, справа никого. Правильно. Вон Фредди стоит. Ага, справа надо закрыть. Пошли. Слева никого. Вон Фредди. Хорошо. А сколько раз надо это сделать? Тихо. А, он там бежит. Правый появился раньше. Так, он бежит слева. Оп, нашел. Справа. Открывай. Блять! Проебался! Короче, я не понимаю уже, какая, блядь, по счету попытка. Тут нужно все, что надо делать, это искать Фредди. И все, блядь. То есть, ну, по факту. Нам нужно просто много раз найти Фредди. Вот этого вот. Вон, видите, очертания силуэта. Не успел. Здесь нашел. Так, слева есть. А и справа есть. Заебись, какой из них раньше появился? Я уже не знаю, сколько попыток я потратил на это все. Правый появился раньше. Ха. Сейчас, короче, найдем, какой появляется раньше. Где раз есть ну и где они блин где энда о левый появился раньше отлично все левый раньше пошел нахуй отсюда если его не выгонять он будет э, сжигать помещение Вот и Фредди. Теперь правый закроем. Хотя справа никого нету. А, Фокси бежит, да? Или это Бонни бежит? Ну, не зря справа закрыли вон Фредди. Ага, теперь слева есть. Справа нет. Отлично. Справа контролим. Так, он уже на месте. Он уже на месте, он уже на месте Его изгнать или Фредди успеть? Давай Фредди, похуй на него Да, вот, видите, про что я говорил, помещение горит Если его не изгонять Ага, слева никого нету, пойдем направо Вот-вот и справа появился вот и справа появился, вот и справа появился Так, минус камера, минус камера Ага, он бежит отсюда Тихо Здесь закрыл Стукай быстрей! Оп, закрыл. Хорошо. Нет, камера живая, камера живая, камера цела. Отличненько. Так, слева появился. Закрывай. Смотрим право. Вот Фредди, вот Фредди. Вот эта вот игру, зверушка, она начинает все больше и больше как-то мерцать так. После каждого нажатия. Так, проверяем. Слева, справа никого. Хорошо, пусть будет пока закрыто. Ну это Не, это... Это творение. Это и есть творение. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо. А, справа надо закрыть. Слева никого. Так, ищем дальше Фредди. Ищем дальше Фредди, ищем дальше Фредди. Ну это не такая страшная, как предыдущие. В предыдущих я вообще бы обсирался. Так, хорошо. Теперь слева. Оп. Закрыть. Справа никого. Прогнать. Где Фредди? Блять, вот он только появился. Надо было забить на творение. Опа, стоп. Закрыть. Оп! Успел. Успел, успел, успел, успел, успел, успел. Так, справа появился. Хорошо, успел. Фредди у меня. Фредди у меня, все нормально, все нормально, все нормально, нормально, нормально, бля, не паникуем, не паникуем, блядь. так, дверь закрыть, нет, что я сделал, блядь, я слишком рано это сделал, нет, бля, сука, голден Фредди пришел на камерах, спуни его 12 раз, чтобы победить, 12 раз, ладно, поехали еще раз, Короче, нужно всего Фредди 12 раз ебнуть Ебнуть Ебнуть Фредди 12 раз а, а если не только на камерах? Если он то, что сзади появляется, тоже считается? Нет, не считается? Так, сейчас ищем Фредди 12 раз блять. 12 раз, блядь 12 раз, Карл Так нету его на камере А, вот есть я не буду это считать за раз, потому что потому что это не раз, потому что нам уже нужно на камерах, они же сказали, правильно? Ой, есть раз. Слева первый, слева первый. Все хорошо. Сначала лево, потом право. Сначала лево, потом право. Ну, его можно прогнать, пока Фредди нету. Один раз есть. Так. Не забывать про право. Оп, хорошо. Стук был. Открываем правую. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, Фредди пропал. Фредди пропал. Вот Фредди. Два. Так, тут его нету. Слева нету, справа есть. Где он бежит? Бежит справа. Все, он меня не интересует. Он бежит справа. Бля, там уже все горит. Я совсем забываю про творение. Слева нету, но по факту следующий должен быть слева, поэтому слева закрываем. Мне нужен Фредди, вот Фредди. Это будет три. Это будет три. Нет! Слева закрыл. У меня слева закрыта дверь, слева закрыта дверь. Бля, я только что проебался. Ну теперь надо сначала творение сломать Давай, бля, быстрее Ой. Так, он бежит слева, хорошо Ага, следующий уже справа появился Хорошо, хорошо, хорошо Слева должно быть два стука Сначала Прежде чем закрыть правую Давайте, можно закрывать правую вот Фредди Так, это был 3 или 4 Ой, я, блядь, на изоленте успел, на изоленте успел, ты что? Так, хорошо Фредди 3 Фредди 4 Пока что Фредди 4 Блядь, у меня уже горит этаж второй Бредди 4. Прогоняй. Слева никого, справа есть. Ну, как я и думал, в принципе. Блять, а я левую дверь. Тупой! Ой, тупой! Блядь. Хе -хе -хе -хе. Короче, чтобы вы понимали, я сижу два часа. Два часа. И я не могу, блядь, это пройти. Это что за Андреал, блядь, уровень сложности, нахуй просто. Короче, я даю последнюю попытку этому уровню, этой игре. Но если не получается, то не получается. Потому что, ну, тратить по три часа в день на то, чтобы пройти один уровень, я тоже не буду. Как бы мне не нравилось, как бы я не любил все это. Ну, это пиздец. Фредди надо 12 раз, блядь, словить на камеру Блядь, прикалываетесь То есть мне и трапа ловить И творение ловить И Фредди, блядь, ловить Два есть Давай, накал камере сейчас пизда будет, он сейчас сожжет ее да, да, да я вижу, какой то довольный уебок блять, и вон Фредди появился ебушки ты воробушки а. кстати, по-моему, если на него долго смотреть, он появляется не, не появляется вон он стоит так, у меня за спиной его нет так, справа есть, слева появился бежит, справа Фредди, сначала для этого прогнать Два стука справа, переключаемся влево Ага Сейчас будет пиздец Смотри Закрываю тут Он стучится Закрываю тут Закрываю тут Фредди выгоняем Блять, у меня уже второй этаж, говорит. Во, нифига себе, блять. Вот это я просчитал, все, конечно. Блять, так трап сейчас. Все, Фредди уже здесь не появится. А не появится. Он все равно появляется. Ну все, минус первый этаж. Фокси там. Ахуй, блять, закройте. Ой, блядь, как я вовремя это сделал, пиздец! Пробуем, ладно, пробуем. Я потратил очень много времени и очень много попыток. И у меня нихера не получилось. А, поэтому я даже не знаю, что нам с этим делать, если честно. Ладно, давайте попробуем еще раз. Еще раз, финальный раз. А, не получится, ну, блядь, значит не получится. Надо Фредди изгнать 12 раз с камер Вот он, кстати, пою Как раз сейчас первый будет Блять, куда ты исчез? Проститутка малолетняя У меня за спиной? Нет, у меня за спиной нет Так, Энда нету Ни слева, ни справа Фредди, оказывается, появляется на любом этаже, там, где нет Фокси. Раз есть. Энда пока нету. И вот, видите, начинает ребить его игрушку. Так, Энда есть справа. Ну, это Шенда, правильно? кому-то еще быть? Так, ты пошел нахер. Он, Фредди. Ага, слева появился. То есть надо быть готовым к тому, что он ударит. Откуда бежит? Справа бежит. Хорошо. Ждем второй стук и закрываем эту дверь. Отлично. Спел. Я успел. Так, Фредди, есть еще раз. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, Uh, справа было раньше Поэтому закрываем правую Да, правый появился Этого изгоняем Съебал Да Самый. Никто не бежит Пока никто не бежит Там уже Фокси горит Вроде нету А, вроде за мной Так, справа было, закрываем Справа был? Был, все нормально я не ослышался А, уже и слева бежит Слышите, блядь? Кукарача, блядь, летит Да, слева, слева, слева, слева, слева. Хорошо. хорошо Хорошо мои маленькие мальчики Даже если квартира сгорает Фредди все равно появляется в разных местах Блядь, он мной. Так, справа надо закрыть Хорошо Слева никого нету Фредди, ты где? Так, творение нахуй Креа, Креатион Я правда, я сижу уже третий час Три часа 27 минут я сижу, прохожу уровень Вон, Фредди Я честно, заебался. Так, он бежит справа Так, у нас камера остается на левой Фредди за меня а где Фредди? Вот Фредди. Хорошо, успел. Так, справа было два ступа. Все, минус один этаж. Минус один этаж. Да. Он уже на втором. Значит, нам остается его изгонять и искать Фредди. Фредди за мной нету, за мной нету. Он либо здесь, либо там, но ну, там Фокси. А где он тогда? Так, слева появился. Хорошо, слева дверь закрыта, Фредди за мной. Слева дверь закрыта. Так, пошел нахуй. Так, слева дверь закрыта, Свер слева дверь закрыта. И справа появился. То есть потом сразу же после лева переключаемся на правое. Но они так скоро до меня доберутся по домам. Оп, оп, оп. оп да, хорошо. Где Фредди? Вот Фредди. Забираем. Справа стук был. Хорошо, справа стук был. Закрываем левую дверь. Смотрим лево, смотрим право, ничего нету Возвращаемся назад Так, творение тут, но оно дольше возвращается теперь Хриповый уебок, а Так, нормально, у меня левая дверь закрыта Блядь, так у меня уже Блядь! У меня уже третий этаж горит Я не пройду это, подожди У меня уже третий этаж горит Справа будет стук. А где Фредди? Блять, фу, хорошо, чуть не нажал. Два стука должно быть. Нееет! Ну. Или еще одну попытку даем этой хуйне. В этом можно играть бесконечно, по факту. Тебе просто должно повести. Тут дело не от скилла, зависит. Тут, вы видите, как они рандомно спавнятся. Ты просто не успеваешь. То есть тебе и Фредди надо И за этими уследить И творение тебе нужно этот э, Ну ослеплять О, есть, <связать> То есть и Энда И творение И Фредди блять. Или это вообще на Бонни похоже Вот это вообще похоже на Бонни Честно Вот это реально Бонни <связать> <На хуй? связать> Так с слева появился Эндохеросос И потом появился справа После лева закрываем право. Вот Фредди раз Жалко, нигде счет не ведется Сколько раз я его слепанул Ну, два раза сделал У меня уже пожар, блять Или так должно быть В зависимости от того, сколько раз ты Фредди ищешь Все, отлично Такой довольный пиздец Не, это, это творение, это не Бонни Отлично, все хорошо Так, слева появился раньше Левый, правый не трогаем Фредди есть? Фредди за мной. <свист> так, Фредди есть один раз. Здесь слепим его, смотрим лево-право. Ага, слева есть. Все правильно, я все правильно сделал. Слева есть, справа нет. Ищем Фредди в доме. Фредди в доме, Фредди в доме, Фредди в доме. За мной? Нет, за мной его нет. Вот. Надо сейчас закрыть эту Потом закрыть эту Потом закрыть эту быстро пройдет нажди блять нихуя себе ну вот вот вот как это закрываем эту он стучит закрываем эту рехнулись бы. Фредди 3 есть слева справа никого давай слева так он сломал первый этаж первый этаж пока недоступен. Фредди есть три раза есть четыре раза слева есть справа нету так отлично слева закрыто значит камеру направо переключаем не этот этаж горит Ну вот они уже на втором но у меня уже третий пыххает о, сука, проститутка. Иди сюда, творение ебаное. Так, закрываем справа. Закрываем справа. Слева никого нету. Фредди тоже не вижу. Ну я и творения не вижу, и Фредди не вижу. Хорошо. Слева появился, давай. Смотрим справа. А -а -а, где Фредди? Он Фредди. Бля, я успею? Нет? Это будет пятый? Но это будет только пятый раз, а у меня уже вся квартира сгорела. Слева бежит. Пока право сделаем вот так. Так А где Фредди, блядь? Вот. Правильно, справа есть, блять, и слева есть. Я проиграл, походу. Видите, я опять не... Это, это просто невозможно успеть. Вон Фредди. Ага, за мной. Будет стук еще один туда. Давайте еще раз, блять, мы это сделаем блять это просто бред блять какой-то это очень сложно ну как бы это не сложно но почему они так быстро появляются ты ты просто физически ты не успеваешь Их пока нет слева справа, слева закрываем вот вот сейчас он появился адекватно не так что они вдвоем блядь, появились и ты такой ебать а что мне с тобой делать блять я долбой сейчас будет стук же на права переключиться Хорошо. и здесь включить левую камеру Где Фредди Хорошо, два раза есть Хорошо, а то я так один раз уже так слева дверь закрыта главное запомнить что слева дверь закрыта бежит слева слева дверь закрыта он останавливается примерно секунд 20 Два сколько было. Слева дверь закрыта, закрываем справа. Камеру налево. Вроде есть, три есть. Я вот это проебывал, видите? Сейчас он просто сожжет нахуй хату. Так, дверь закрыта справа. А он появился слева. Хорошо. Смотрим справа, ждем дальше. Фредди есть 3. Хорошо. Фредди есть 4. Так, слева нету. Камеру налево. Сами переходим направо. Закрываем дверь. Смотрим дальше. Пью То есть, видите, все на таланте. Просто, просто на таланте. Все посчитано уже. Все посчитано. 5 есть. Слева тоже поесть. Отлично. Давай. Камеру направо Переходим сюда Сейчас прогоняем э, этого, Варенье Есть, все, ждем следующий, следующий клик должен быть на Фредди Отлично отлично. Слева никого, справа никого Последний слева, переключаемся направо Камеру налево То есть тут, ну тут, блядь, даже доебаться не до чего Ты посмотри, просто на каком таланте я это делаю Где Фредди, блядь Слева, справа никого нет. Ждем. Смотрим. Слева, справа никого нет. Слева появился, закрываем слева. Камеру направо. Пройдет. Убираем. Бежит справа. Бежит справа. Опускаем справа. Бьет, опускаем слева. За... Заебись. Справа никого. Слева должен ударить. Бля, у меня все полыхает уже. Слева ударил. Фредизай. Это можно закрыть. Слева смотреть. О, видишь, бежит справа. Слева бежит. Слева закрываем. Бьет. Я чуть успел, закрываем. Все, он ударил, он ударил. Смотрим слева, справа никого нету. Последний был справа, значит, переключаем влево, камеру вправо. Но тебе не хватает времени, блять, потому что вот где Фредди? Вон он. Это только шестой раз. Так, он слева. Блядь, он забыл. Так, Эндо слева, этого юзаем. Хорошо. Эндо слева, дверь слева закрыта, он сейчас ударит. Справа никого нет. Хорошо. Справа можно закрыть. Камеру переключить на левую. Пройди вижу, есть. Седьмой раз. Ферди опять там же появился. Но у меня уже горит не просто очко, а уже и последний этаж горит. Творение, творение, творение. <смех> в смысле, стук же в дверь был, как ты вылез? вот о чем я и говорю. Ладно, мои дорогие, может быть, когда-нибудь я запишу концовку, обязательную сделаю, но я потратил 4 часа на. Последнего уровня у меня не получилось. У меня не получилось, но я знаю, что концовка такая, что в этот в костюм запихнули, короче, аниматроника. Ну и в таком духе, типа, было. Вот, а жена здесь Ми спаслась. Вот. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям и здесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие. И всем пока!